И всем здарова, ребят, с вами я, ванек Мы с вами продолжаем проходить Saints Row Get Weekend в аду. Вот я его только запускаю. интерфейс Language Russia. Интерфейс. And... Потому что я русский, как бы. Я русская. Я <со> русский. <со> <со> <со> как бы. Живу в России 24 года. Но мне, честно говоря, уже, честно говоря, не нравится как не жить full hd 1080p у меня Ой. компьютер так так стоп так на тап мы вроде бы с вами так у влада только от гонки от гонки тут дэн воги помешать свадьбе ну и все управляйся на балкон сатаны блин Точно вспомнил уже как-то. Сазаксу надо пойти. Так, чтобы этот алтарь активирован уже. Так, чтобы еще алтари. его надо отвести а в пункт разгрузки, а так пункт разгрузки у нас где? Брендер у нас тем она достигла нормально, испытание совершено Пузырь втягнув сил табуляс улучшения так на ну, новый уровень так мы кстати с вами полностью прокачались это ну верность войняшки отские а гонки версла до адские гонки ладно э, не я лучше закляту лихорадку пока что иду. так надо на однотап еще мне надо нажать потаенная плотно я все время читаю супер спринт, скорость перч эффективность так щит супер спринт щит непоколебимый щит того как надо осталось и на сдачи я пожалуй прокачаю элемент душа вот душа и Ладно, сейчас на скид, на скид. Так, а что то тысячи призывы, э элементы, так, тут только без башни, так. В четвертой часть супер супергероем стали практически, но только демонским супергероем. Ага. Только супердемоном. Так, так, так. Череп шута возьмём. А как тут всё это дерьмо? Ну у тебя одного, наверное, Джонни В прошлом эпизоде все тебе было даже третий будем проходить, а в третий такой худеши будет, честно говоря, вот че, летейший, такой, летейший и худейший, пиздейший. 25 блоков, так, во-первых, турну славу надо обнулить, и во-вторых, припасы или улучшить оружие так но ну, назад улучшить оружие так это не улучшаем это плакер ну улучшили да это пресс улучшили коробки право, право, право сажать и все все просто Полосажатель полностью прокачать, честно говоря. Это пистолет. Эм, а, можно было алмаз нажало пить, ну, за сотню, ну. Вот, на ч. Я вспомнил, на ч копил я, ребята. Я реально вспомнил, на что я копил. у меня нету ворота а наверху сверху ну, ладно берем тут наверх посмотрим что тут сверху надо выносливость еще качать на самом деле наверное у полета не ну я должен на то здание забраться ага. нужен так на так нужно так у меня потайонная есть полет улучшение так Восстановление выносливости нужно, ага, потому что, ну, я реально думаю, что это нужная вещь, нужная вещь, выносливость третья за 15. Не, ну, тут хотя бы сейчас прыгать может нормально. По зданию собирать Ну и вот сюда Можно немножко вот ниже Вот сюда, ребята То есть, мне же надо сотню. сотню. Мне, собственно, сотню-то и надо. Сотню тысяч. Шпиль отключил. Хорошо. Что я это сделал? Так. Четвертая часть, честно говоря, миссии были примерно такие же. Но мне кажется, что людям из Валишин уже, ну, как бы, немножко поднадоели одни и те же миссии, и они вот поэтому делают новую свою сделали. Но она получилась не такой уж потрясающей, как я бы хотел. Идать себе сюда. Найти комментарий, гетто, 2 из тридцати. Так. Я отсюда скиньте, ага. Ну Коллекции это именно не коллектовал не ну, в том что в смысле, что это предмет для коллекции нужны не ну, перед тем как на загляд мы с вами соберем Очень много всего нужно собрать на самом-то деле нам. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Вот так вот. Вот. Мило. Мы должны с вами много этих э, собрать. Вот много кол этих э, глифов как бы. А ей же пусть здесь понравилось, да. Collectibles. Collectibles. Ну да, гет. На табуляцию нажмем так, посмотрим, так, и гнев сытной на 100% заполнить, кстати, так, верность лад коняшки. Да и так карта, так, гли... шпилю пойдем вот к шпилю к этому, потом запят лихорадку сделаем, так сначала к шпилю, потом на запят лихорадку, потом нет, э, на алтарь еще первый не на нет. нет, стоп, ближе шпиль. Как минимум ближе шпиль. Шпиль ближе, чем закят лихорадки, чем алтарь. Первый идем на шпиль, идм, Нет, стопа надо на табне, потаенное. Так, прокачать полет. Улучшение. Полет змах 2. Так, за 10. То а -а -а. есть, как вы понимаете, полет змах 3. Надо еще полет змах 3 будет прокачать. И полет змах 4 надо будет еще прокачать. Ну, когда у нас будет 10 уже, тихо, а не 8. Полет маневры 10. Полет кермин 10. Так, улучшение. А элемент, так, призы башни, титана, ну, ладно, так. Вот, кстати, и три взмаха фильма. Отключить шпиль. Где-то гадина летающий? Где-то гадина не летающие туда включаясь. Вырвать сердце шпиля надо. Так, ну... Валенать отсюда. Ой, а чё так? 54, так... 55. Так, не надо, надо, не надо, не надо. Так, так, посмотрите, карту... Не, не сюда надо, а вот первым делом, мне кажется, вот надо вот сюда вот. Ну тут очень высокая просто сложность, как мне кажется. Одна так, на одна назад. Так. Надо нам надо. Темные подстрекатели, блин, тут всякие. Алтарь нужно активировать. Так, или я стоп, или я его уже активировал. Этого аура? Так. Аура, аура, аура. На ку.. А я Ну короче, что-то типа выживание. отойдем немножко и поменяем на кресло и дома 7 смертного орудий показаем лень кстати реально 7 семь... С... не 7 смертных нос орудие это 7 грехов лень так есть лень тут что только нет тут короче, 14 элемент аур вампир так Акуджи должен быть где-то тут. Это, кстати, из второй часть тот Хьюго Акуджи, которого, ну... Вы, конечно же, наверное, как и я, помните, против которого мы сражались Это с вами, ребят. Так, 100 тысяч. Не нужно 57 тысяч, так. Мне нужно 100 тысяч для того оружия, для которого я хочу. И будем мы зарабатывать если с вами его купим очень много Ой. ну пока что недостаточно а бтр едет Никогда, ну иногда мне хочется начать все сначала тоски, ну, может сначала начать абсолютно новую жизнь. Тоже. Да, может тебе и надо бы начать новую жизнь. Буквально с чистой строки. И все. тысяч ну по идее это оружие оно стреляет в золото. и оно должно ну как бы быть ну не знаю мы ну, хорошим красивым короче когда у меня будет время я вам покажу как выглядит эм, оружие Убийств больше всего люблю убийств убийства. Короче, когда у меня будет время, я покажу вам, как выйдет черевогодь им эм, похоть и скупость. Это три основные греха, это которые и им нужно. 15 убийств. Два. Mm-hmm. Ну, 22 тысячи Ну, будет доступно Ага Это если я все задания Влада выполню А если... Ой Ты тоже, демонстрация, иди сюда Тебя тоже простим мне все равно кого прощать. Крутой лихорадки. Так, где стающие? с ума пользуюсь вообще Я сотню хочу за это оружие ты нигде не найдешь, ты его только можешь купить. Вот поэтому мне нужна сотня, а покупать оно только за сотню. Соклят или Вот тут жестко просто. Ну откуда в же деньги, а? В кольже, в жители, коль же, откуда деньги? Вот спрашивают. Так. Откуда у них деньги на крикет? А? Вот реально. Откуда у них деньги на крикет, если так? Хорош уже, может быть. У нас в Кольже не было особо таких этих развлечений развлеку. Веке, это, в смысле да и заклятые лихорадки у нас тоже, тоже не было короче как а это оказалось не так-то уже просто я вам так скажу могу сказать и вам 8000. Так, 8 так mieć 1971 7 6 jes 200 тихо 40 здесь 791 ну да вот тут, Сра... тут понравилось Сразу не личным тут понравился сразу на использую будни хотя Родина золотая лихрадка, Водина, два из трёх. Я это только два из трёх. О, ну, только два из трёх. Точка старта, а гонки. Я прощаю вам, ваш грехи. Вы вдвоём тоже идите туда. А ты, друг, ты не туда идешь, ты здесь будешь. Как факером, прав. По... хочется себе оставить. пункт разгрузки надо отвести а за это дадут денег а не ну да то есть за это же дают деньги я забыл точно ответить транспункт разгрузки так. миллиметраж тут тоже первый второй третий и четвертый миллиметраж и есть Восемьдесят три. Да. Так, где еще? Так, эм, карта, так, карта, карта, карта, карта. Не, ну, это адская гонка. Сложность сложности сложность. Так, это сложно. Высокое выживание. Вот, Так, это не интересно. Тут чё? А, тут кузница. Наверное. Творочный комбинат. <свист> Адская колесница. Меня поразило. Я, помните, я, кстати, хотел как-то, помню, записать для вас... Спешл Для вас специально Хотел я записать, значит Я запишу эту миссию Может с этой стороны? А не с этой Лимузин стоит А вот Только тут вход есть Мне просто очень сильно нужны деньги. Я вот просто очень сильно расстроен. Я огорчен. Мне очень сильно нужны сейчас деньги. Вот реально. Я по-моему, он стрелял так же, как стрелял раньше. А, не, я придумал, что тут все. Тут раз, два, три, четыре, пять, я иду искать себя. Я просто уничтожаю генератор. Потому что, ну, так нужно, ребят. Не, не, не, не квакер, лучше ответственность гонит. Нет, хотя тут 105% уже осталось. Тоже прощаю, сын мой. Тебя, дочь моя. И тебя, и тебя, сын мой. Я прощаю. Всех все прощаю. Прости. Всех. Да, простим, ребят. Мне сегодня... Да блин. Джонни. Ну, не, ну тут я реально отчет закупил, немножко. Ну, так, не, не, не, не, я не сюда и бежал. Я бежал в другом месте, у меня там была точка переброски, вообще. То есть тут 4 генератора нужно уничтожить. Этот, наверное, первый. То, что у меня есть этот череп Юрика, вам ничего не говорит? не говорить про что у меня есть череп юрик и я могу вам все грехи ваши отпустить простить мне это вам ни о чем не говорит не наверное ничего ни о чем раз Так, сейчас. Да, исти записывают. Не, ну не играл очень просто умораживает на. юрика Ладно. Что забыкалось, не знаю что Не знаю, чего так забыкалось. А тут нету два. Есть уже. Два сделаны, нормально. Уже. Один тут генератор, и последний генератор там слева. Семь-четвертый генератор, так. Архидемона. там Все. Несколько секунд поддержал его почерпнув, да и все. Ребят, ну реально. Ну, смотрите, ну все. Нет, никогда не надоест. Даже он. Ну все. Все. Зону телепортации я открыл. еще очередную. еще одну. Так и на. Так, на тап. Посмотрим. Так, тут зона переброски есть, тут неизвестное дело, тут э, распортер, тут арсена Греф тут грудь. Нет, а может быть вот первым делом на шпиле, а потом на комбинат тет, вот. Ну ладно. Нет, ребят, я не на адскую гонку, пока что я не готов на адскую гонку ехать, я пока что хочу не на, ну, куда-нибудь хочу, но не на неё, потому что, ну, адская гонка, я знаю, что это такая штуковина, которую нужно пройти обязательно, и это эта штука, я не хочу и пока что проходить, потому что, ну, ну, не хочу и просто ещё. Миха. О, Джакс. Так, стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп и вот и все. Джакс, сколько раз убит уже, я не знаю. Не, ну старый валишник мне как бы нравился больше, честно говоря, чем новый, потому что, ну, ну, смотрите, старого ну. В старом Валишне там... Супер-игры делались. В старом тут Get Out of Hell родилась. А в новом Валишне тут, ну... И это к разговору о том, что раньше было лучше-то, оказывается. 58... Есть нужно. Надо по идее, Чтобы на свадьбу заявиться, надо быть в полном оружии, поэтому.. Поэтому я, собственно, тут так и делаю. В полном оружии, поэтому. И в полном обмундировании нужно когда явиться на спать бу. Вот поэтому я и собираюсь. Сейчас. Разбираюсь, собираюсь. Дерование нужно быть. А это шпиль. Да. На это мордня. Вроде как да. Или, может быть, на уровень выше? Не понимаю совершенно. Морщики, ну ладно, прощаю вам ваши грехи. Все. Отключите шпиль. Прощаю вам ваши грехи. Ага, отпускаю. Хотя можно было бы и не отпускать. Ну вот, ну, очень много будет помирать, как сын 3. Как сын 4, кстати. Вот за невозможность одной миссии я вот эту вот четвертую сын не прохожу. Прямо хочется себе оставить Можешься и хочется отвезить транспорт на порт разгрузки Ну да Больно Черт Ну заработаем так ни много ни мало Ну денег много ни мало Ну заработаем денег Ага лево налево. Кстати, тут рядом выживание есть. пункт разгрузки. Кстати, как все хорошо складывается, Это все рядом, а? И пункт разгрузки рядом, и выживание рядом. Да вот сколько... О, 103. Ну, мне уже достаточно до этого, до моего оружия купить. Я хочу его купить. Вот вы не представляете, как на самом деле. И если его прокачать, то... купить или улучшить оружие так где это было так вот а если его прокачать то можно смотрите если вы убиваете врага из этого оружия вы получаете дополнительную распаку это джекпот это прокачиваем так не пока что первым уровнем первого это не а потом будет еще несколько уровней, и мы их прокачаем. пистолет пулеметы Короче, кэш. Короче, скупость есть, чревоугодие есть. Сейчас можно сатану вызывать. Разв... Ого, вот, смотрите, скупость не Сейчас можно Сатану на бой вызвать уже. Да, ради боя. Вниз мушка идет, а он вверх летит. Вверх мушка идет, а он вниз летит. Шпиль. Нужен. попробуем алмазная жала не ну только алмазная жала бы не купил как сразу тут же и его oh, использовал Так, стоп, алмазный жал у меня есть. Да, у меня есть алмаз жал, у меня есть кресло-гидон. Так, хотя кресло-гидон надо было бы про... Не прокачать даже, я бы сказал бы, а его купить надо. Патрончики, кресло-гидон. Немножечко, надо так. А ну, ли дурную, слабо так, купить боеприпас на кресло-гидон. не нету есть, ну и все. Так, все. Отмен ну, так. Петлю, лошадь, оружие. Так, кресло, гиддон, так, есть. Вои-припасы, так. Не достаточно расплаты, ну и так. А, это, ИЕ, это расплата. бить убить пожалуй вот вот это вот оружие буду использовать потому что с этим быстрее будет Это оружие под названием скупость. Грех. Тоже смертельный, кстати. Навал я одного скупого человека, кстати. В итоге... Он. Умер он тоже, как вы могли понять. Он умер в одиночестве. Гордом, вот гордом. Вот о Джакс, так сейчас где Джакс, где Джекс? мои а like... а и деньги, деньги мои, Джекс. Джекс. Хотел задание пропустить, но видимо пропустить его не выйдет. У меня ж был не мужчина, босс, у меня ж была женщина. Всю игру кстати и вторую часть и третью часть и наверное есть даже первый была бы то может быть и первый кстати реально вот закатка у меня же босс все это время была женщиной почему вдруг мужчина а я бы реально хотел бы увидеть м эм, если бы босс была бы женщина и свадьба с изобели кто это нахрен такая Не, ну, по идее, по факту, я должен был создать себе босса мужчину. Ну, а мне захотелось женщину. Ага. Кстати, ребят, вот реально мне захотелось женщину. Босса. Это вот, кстати, в этой четвертой сенсору показано хорошо, что босс э, должен был быть мужчиной. И все. 28 блоков. Вот реально очень хорошо показан тут сенсор 4, что боссом должен был быть мужчина, а не женщина. А, это же кто это, нахрен еще такая? А, сейчас я тут должен буду... Блин, ну попробуй на золото, на серебро даже хотя бы. Не, ну сейчас у тебя бы есть три этих, три взмаха, а не один, как было тогда. А сейчас черт. срок всегда ломает стены четвертую стену проломали на золото больше не да блин да где-то ешь мать где-то ага. ну разобрались и Сферы ускорения. Да блин, да если палки Джонни Гет не видит эти сферы. Если бы он видел, он бы и не.. Не, ну на бронзу, ну все же хорошо, как мне кажется. А если гонка на бронзу, ага. Конечно, попробуем в следующий раз на золото пройти. Я очень жадный, честно говоря. А да игрушка какой жадный? у, -у, -у вот знали. Вы, ты бы знал, ты бы знал, да. У Влада, Цепиша продолжаем играть, продолжаем проходить сенсору, цитату, с Владом Цепишем. Владус, что тут задумал? Не ложится со своим кэшем этим погоду. Раз, раз, раз, тоже, не невежество прощаю. Неведение, что я прохожу тут игру, что я геймер и что я не мешаю Это за это я вас прощаю, ладно. Спасибо. это человек, чудо и от И сверху тоже. Чем-нибудь тоже. я вас на небо демонов. Мне нужно еще много собрать, честно говоря, денежек, чтобы... ты на нежницу вилли ну тогда ну так выжнись ч ребят извиняюсь дед звонит ну реально ребят извиняюсь ребята я скоро вернусь сюда блин Рядки. Петр Ванч пришел нафиг. С 32 надо. Так, стоп. Не знаете Влад вообще. А, вон тут. Спасибо, господин. Благодаря... Is... Меня нагнивает страх. И у тебя... я у тебя в долгу. Верность, Влад, поздний. Надо каждый год строить такое, типа отпуска, мы только в Сибисме. Не, ну Владж помогли, так. Сейчас можно так. Нет, ну не надо помогать, потому что ну, мы пока что не... Я, лично я не знаю как бы, но я лично не хочу пока что не помогать. О, БТРК. Блин, сверху там БТРК. Вот тут, ай, блин. Ешь, мне кажется. А! Изняйся, себя меня зовут опять. Же. Really так, так. Посмотрим, что у нас дальше дальше. Двойняшки, э, адские гонки. Точки старта адской гонки. Нужно идти к началу. А ч же это Конечно, поедем. БТР, так, нужно собраться в БТР, так. Может так. нажать на «Е». и отогнать его в какой-то другой там транспорт пункт разгрузки. Мы там не были, кстати. Ну посмотрим, посмотрим, что там есть. Реально по-менее чем стилотр. Нет, стилпорт. Стилпорт, да. Ружевый стилпорт, да. Так, пойдем на право поехать. И... Надо вот так вот сюда вот припарковать и все. карта асфальгон если мне еще какая-нибудь тут фигня попадет то я может быть и буду ее ночью так точно нет это верность двойняшки так нет потаемные я взрыв э, улучшение. так можно было бы нож урон 3 принять нож урон продолжительность ну и все это все, что я хотел прокачать пока что. Даже цепную реакцию можно, урон прокачать. Цепная реакция. качаем. Цепная реакция 2, 10. 80 уровня, у меня 19 как бы. Я могу. Так, нет, стоп на тап надо еще. Улучшение способности, Так, Вносливость, увеличение у нас для людей дурная слабость друг людей вот это вот надо было качать на самом деле первую очередь ну, и без, дурная слабость это тоже надо было прокачать ну и все сейчас мы так Несять поживание. Сейчас извиняюсь. Mm -hmm. Потому что мы не поели, ну как что? бы. Да блин, да. Да я сейчас сам.. Должаем с вами играть Конечно же я бы... Вы... Ты не представляешь, просто как я эту игру обожаю просто люблю или обожаю её Эй, ты блин, ничего не было значительно Фары меня цельсм, блин Все выполнено так вот реально теневой ассасин ребят то есть старт адской гонки. если будет много заданий тоже не адский гонки то мы будем не а эту адскую гонку мы реально с вами будем очень долго делать я вам не знаю я, конечно Побежали, побежали, побежали, спасая свою жизнь. Можно и. Что, ребят, так. На так. Нет. На надо... так надо не, не наверх двонящийся, сейчас на раскатывание элементов. Вакуум у нас есть уже так раскаптывание. И начну надо на эмпатионная аура нужно элементы посмотреть вампир улучшение так аура скорость поглощение жертва м эм, жертва у меня недостаточно букв душ пламя облучения изначально жизньную силу поглощают Блин, прикольная штука, это аура вампир. Особенно вампир. Особенно аура, особенно вампир. Прикольно, что это вампир. Дек по стенам уже есть автоматически, Так. Тоже спином, заданием будет заниматься гет, как мне кажется. Ну, мне кажется, что это будет гонка опять же на бронзу, хотя я попробую и тут золото сделать. не быстро. они а, не, ну блин, я тоже нахер туда подняться Наверх этого здания, там не надо заново тут сто процентов надо заново да потому что я ну тут адскает гонку начать заново потому что ну, я тут реально скупил скупил да термопил сейчас нас будет наверх я знаю поэтому я не люблю эту миссию эти миссии что тип типа того что-то типа адских гонок я не люблю поэтому ну начинаем заново опять же третий раз уже переигрываю третий раз ну вы короче можете пропустить это может скипать ребят немного на бронзу справимся угу. наверное реально на бронзу справимся сейчас бронзу сто процентов справился да ну, я... ну, вот ну на бронзу справился ну что, последние четыре секунды и на бронзу бы не справился адская гонка пройдена на бронке но... угу. Остаскиваем 4 секунды. На планку на расплату 3000 и 20 уровень не будет тяжелее будет. Честно говоря, дальше нам с вами тут. А вообще не... Вообще не беспонтовое это оружие, посажать. Реально беспонтовое. Лучше я возьму. взял бы вот это вот трика, которого у Вильяма Шекспира И вс. Возьму Юрика, который у Шекспира был. Юрик, бедный Юрик. Нет, меня точнее какая-то Точка старта выживания. Я не забыл, мне ты не нужен, ты мне один. Чёрт, дед мне чёрт, ладно, чёрт не должен. старайся лучше А может быть реально Не, не квакера, а вот эту вот штуку взять Череп А? Сейчас можно вот уже бояться лес, случайный я. Демоны, вы все прощены. Вы все прощены. Сейчас так Ну, реально, все демоны прощены Ч Ладно, может не все демоны, но большинство демонов прощено И вот темный подсекатель тоже прощен пожалуйста давай без этого без того что может быть кого им посильнее отправить они в те он ведь отправит у него тут есть очень много всяких ребят которые сильнее меня гораздо все демоны летающие тоже повышен еще один наш демон Факером не получится. Там у меня просто 5 патрончиков и все. Не, не, не, не, не, не, не, не. не получится. На не у меня нет патронов. Что... А может быть реально пол пол полосажателем сажать Или черепом шута добить? Ладно, просто добил честно пытать-то. Мете ядритель, okay. чтобы не понять. Сев, где вы, девочки? Я про эту демонеза забыл. Вот совершенно вылетело из головы. Вот прям, ребят. А в двадцать нужно. Ну, у меня есть уже четыре, пять, шесть. И двадцати есть уже. Семьи цицки, восемьи цицки... Одиннадцать... Это уже 11 было. было? Вот, ну, значит я одного пропустил. Двадцать... Двадцати... Тринадцать... Пешет как архидемия. бы сенсор 4 Зины так же как и все непостерекатели короче которые ну, эти со способностями вот и вот тогда вот может быть эта игра была бы ну, мнению, моему личному мнению конечно мое личное мнение никого не интересует потому как ну как всегда это личное мнение одного человека тебя тоже будем и тут и вот так вот все будем ну так как мы не в воду я еще не знаю что от меня будет требоваться там дальше забыл точно может даже а не Можешь же Shift нажать и все, и ты будешь не лететь в смысле, а просто бежать по стене. Ну ч, ну я же не помню всех аспектов этой игрушки. Я не. не я ее создателя, ребят. Создатели Ультра. Я, я. Нет, Валишни создатель. Я не создатель этой игрушки, короче. На бронзу справимся, потому что ну нет, давай ниже. Заебали, Тазай... блин, бали. На болезни что у меня Хотя бы бронзу, ну, но в следующий раз мы пройдем на серебро, Ру -ру -ру -ру. я даже на золото готов пройти миссию, открыл гонку. Чуть-чуть как чуть-чуть. Под, ну, подниматься уровни стали значительно дольше. Так, стоп, 1 так, чего надо дальше делать, ну, верность двойняшки. ладно, вернемся к двойняшкам. сделаем это, встретиться с двойняшками, тем более, Гетс с ними видится, вроде как, первый раз, Кинси а, с ними уже виделась, Точно, они же в этом здании, внутри этого дома. Сестренки, де Винтер, чё вы? Чё вам надо? Уже в no центр быстро станет нашим. Задание выполнено. Верность двойняшки. Так, выполнено. Так. И чё можно? Так, так. Держи двойняшки. И все выполнено. Все задания, которые лояльности выполнены. Теперь только задание Дейновогли. Да Понушать свадьбу. Отпашите на балкон сатану. Ну, у меня практически, короче, практически уже есть все способности, которые, ну, должен обладать где, чтобы с этим сейтаном, сейтаном встретиться. Так может сюда вообще блин тут свадьба, свадьба, свадьба, блядь, будет там. Да, да. Свадьба, свадьба, свадьба была. И хорош плясала. И крылья, от свадьбы, потому несли... что жахная свадьба, не что А, вот сюда может быть. Чу и крысала. У меня вс заебало. А, не, нужно нам. Это. это владение семьи Сазекс. А это владение СМИ ну наверное. Посмотрите на. Босс! босс, босс ты там? Ты где там? Где-то там. Возле. Время. Черный свадьбу, который превратил бы Джонни и Изабель в новую могущественную пару. Джизабель. В бульварных изданиях их уже прозвали Джонни Белль. Но у Джонни и на не было совсем другое. Эй, Сатма. Почему у тебя не появились здесь? Не могу поверить, что это заработала. И пока, значит, ты здесь. Душа президента. Over, Игр закончен, мистер Гет. Спаси их, если сможешь. Я люблю свадьбу. Обожаю. Кинзи, mm -hmm. спасибо, что спас меня. А я, кстати, ребят, я за Кинзи не... не... Несколько миссий прошел, и все. Ребят, это последняя серия Get Out Of Hell. Это я вам честно говорю. Клянусь, это последняя миссия. Это... Ладно, не серия, а последняя, а последняя миссия. Конечно же Сенсор будут выходить еще и еще, и еще, и еще, но Get Out Of Hell именно этой игры не будет больше. Ай, ммм. Хорошо, прочь. Не, лучше быть там. Так, стоп. А. А. Ай, я кресло не прокачал. Я неуязвим. Ага, вот неуязвим. Неуязвим людей и существ не бывает, которые полностью неуязвимы. а <реш Meeting> прочь, киньди, киньди, помогай давай, череп шута использую, Он ты генца, так, ты смеешь, пустай меня лапами, махать лапами, умри, вот наглость, Флетчера. А. Блин, я чё, флетчера не взял, что ли? Хотя, каким махаром, тут не можно продвинуться? А? Никаким. А, нету! нехуй. Ну уж нет. Ты смеешь! <свят> Я так не думаю, смертный. Так. О, череп. Да, а может быть реально череп он не попадет. Погасить. И вс. Не умри. Ты нападаешь на меня. сатану. Спрятался, значит боится. Мне. А, а что, на лют серу же Харанчат, ну Ай, больно Сделал, да Не, ну сейчас, короче, не, даже не Надо закончить задание Это последняя миссия Saints Row Get Out Of Hell И я, не, я понял, походу что мне надо делать, так Ребятки, тап на тап Нажимаем так И мы, мы должны вот к этому арсеналу Лежать к арсеналу должны побежать, но немножко, ну и все. Не, ну даже, я понял, почему почему я понял-то это. Потому, да потому что мы не прошли. Как бы фейс-контроль, мы не прошли. Так, обнули дурнеза, во-первых, ну да. Во-вторых, кипей припас, так, этому, этому, сюда, кресло гидон прокачиваем на полную боезапас сюда, поэтому а тоже квакеру тоже и, и, и купить или улучшить? улучшить надо кресло гидон нет, хотя кресло оно улучшено до полной до 100%. так, это тоже надо улучшить так точно тем самым на урон же под, так точность надо прокачать точность, точность и точность Ем с, магазина, ем с магазина, ем с магазина, ем с магазина и ем с магазина и все. Урон дальше джекпот надо скачать, ну. Чего и крыса... Так, нет, он прокачен так. Дроб... Э-э-э... Дробовик прокачен, это квакер тоже прокачен. Эм, так, дробовик, квакер, так, этот э, череп тоже прокачен полностью, так череп, др... так череп кракер и кресло череп кресла так блин, да отменом, я смотрю череп пакер кресла а тоже это не прокачано ну потому что я его только купил ага как бы я его прокачал, да. это, так, это лучше не не про не повесьте пить боеприпасы так доступно оружие сюда нужно на не повесить не повесить да нужно так купить улучшить оружие обновим данную славу так лучше оружие м так сюда нужно на не повесильник тут вести я вот с магазина качаю. старая и надо было бы это пописать но ну, нет И все, всем, давайте, всем, ребята, давайте, так, до скорых встреч, увидимся с вами в следующих эпизодах Saints 4, Get Out of Hell, да, это продолжение 4 Saints Row, пока-пока.